И всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мистер Кошник, и сегодня у нас последнее в этом году видео. В последнем видео в этом году я решил сделать топ-5 лучших комментариев месяца. Да, уже прошел целый месяц и опять набрались 5 лучших претендентов. Послушайте по голосу, я немножко совсем приболел, но думаю, это не помешает вам смотреть видео, хотя голос реально немножко фиговый. Ну а я уже сказал себе фантомное питание для микрофона, оно придет примерно 3-4 января, тогда я и сяду записывать новый ролик. Там будет новая рубрика, думаю, вам понравится. Но еще я хотел поговорить о конкурсе. В конкурсе будет три призовых места. Да, я решил сделать конкурс, но Вот так вот, но он будет небольшой совсем Но я думаю, вам все-таки понравится Хоть какой-то конкурс. Но в конкурсе Будет три призовых места. Первое место Получит 500 рублей, просто Вот, дам 500 рублей вам. Второе Место получит прирол на моем канале Длительностью 15 секунд, или же Деньги по себестоимости. За всем этим Обращаться к менеджеру. Третье место Получит пост или же деньги по себестоимости Этого товара. Тоже обращаться к менеджеру А условия простые. Просто быть подписан На этот канал, поставить лайк под этот видеоролик и подписаться на меня в инстаграме и в вк и все просто так я выберу победителя просто напишите в комментарии я участвую по заявкам в я выберу победителя ну а мы начинаем ребята ну а на пятом месте сегодня оказался иван хор он сказал боту то что он бот из-за этого он заслужил уважение и пятое место в нашем топе так что без вопросов даем ему пятое место алекс оказался на четвертом месте просто потому что я так захотел я вообще создатель этой рубрики так что все он на четвертом месте нам мы говорим ему спасибо и идем дальше Но он помог и многим людям, и мне то, что распределил все, и в комментарии заходишь, и все. Он даже закреп получил от меня. Так что даем ему третье место, и мы идем дальше ко второму. Ну а помните, я когда-то в рубрике «Лучший комментарий месяца» сказал то, что комментарии с сердечком всегда первые? Так вот нет, сегодня комментарий с сердечком оказался на втором месте. Ну, а мы идем к первому месту. Ну а на первом месте у нас Евжения. Ну а что тут сказать, это Евжения. он заслужил лайк от меня. Короче, спасибо ему огромное за комментарий, ну и все. по сути это конец. Ну и всем огромное спасибо за просмотр огромнейшее даже, то что этот видеоролик сделал на коленке. Ну хочу еще раз сказать, участвуйте в конкурсе и надеюсь этот видеоролик наберет нормально так просмотров и лайков. Я буду очень рад, если это так будет. Ну и всем спасибо за просмотр, всем кто смотрел и пока!